Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита. Это Эльдин Ринг. А, так, так, так. Сначала общая информация. Мы можем пойти дальше. Мы можем пойти дальше. Как бы вот. Маргарит ужасное знамение. Так он побежден. А, Во-первых. Во-первых, что я хотел. Лачуга. На Грозовом холме. Хер с ним, с этой лачугой. Идем сначала сюда. Идем сначала сюда. Зачищаем. Зачищаем вот этот лагерь. Потому что сколько... Мы его во второй серии нашли. А, ну это четвертая. Ну да, пора бы его зачистить, пора бы его зачистить. И потом я скажу, куда мы пойдем. Скажу, куда мы пойдем. Если как бы ты внимательно смотрел, то знаешь, что мы что-то находили, чтобы кое-что открыть. И мы пойдем туда. Мы пойдем туда после лагеря. Если нас куда-нибудь не занесет еще. А, вчера серию не записывал, что-то прям что то прям устал, прям тяжело было, капец, прям вообще, прям пришел с работы, ноги отваливаться, ужину. и то поужинать пытался минут 10 встать, чтобы пойти поужинать. Так, а как делать атаку вот это? Кстати, кстати, я сейчас расскажу, как делать стелс-атаку, если я наведусь. А, надо обязательно наводиться. А, так это изи. Я на самом деле, столько всяких умных мыслей приходит, когда а, ты не играешь в игру во время игры они не приходят и еще мне написали у нас три. тут не покажется сейчас покажу тихо тихо тихо тихо тихо это что такое что такое вон там сбоку не не не вот на этого переключись на на на дудюна а а а а а нахер вас а у меня же лошадка есть а как лошадку призвать а как как как подожди подожди блять стань как-то как-то что-то зажать какую-то кнопку Какую? Л... Да как? Какую кнопку зажать на то? Два раза кликнуть. Блять! <смех> я не знаю, что нажать. Ладно, ладно, вот с этим дядькой будем сейчас бороться. Мы сейчас Если... дерзкое нападение. Вот это я пиздюлился, да? Да-да-да. О! Тихо-тихо-тихо, нахер. Сейчас мы с этим дядькой разберемся. Сейчас мы. А, у меня же есть эти. У меня есть волки, волки, волки. Сейчас используем волков, чтобы. Че, че, че, не так с волками? А вон светится, монолит, что такое? Ну вот, делеги. Ну-ка, херачим его, пацаны. Давай, давай, давай. Ну-ка, пиздюляй ему. Прописали, прописали. Ай, блять, заделся. Ты какой, я дядька. Ой, хорош. Ой, молодец. Так, лечусь. Отправить пизд. Нет. А, так я ж не то. а пацаны, сейчас мы его отпиздим. Сейчас мы его отпиздим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, с напружечки такая атака прикольная получается. Да все, он умирает, он умирает. ха ха ха -а, Задолбили толпой. Задолбили толпой, пацаната. Ни за что, главное. Ни за что, но надо было. Так, ну все, самого жесткого пацана в лагере мы уничтожили. Это что, обыскать можно? Нет. Рябинку берем. Рябинка нужна, рябинка важна. Так, смотрим, что тут еще есть по сторонам. Поглядываем так. А, блин, там монолит какой-то подсвечивался. Так, тихо, стелс. Стелс. Как коня призвать? Я не понял. Тихо-тихо, я стелс, стелсю. Волки за мной идут? А, так со мной волки. Вперед, на войну. Иди сюда. Кстати, я забыл, я в прошлой серии не сказал, я научился брать а, оружие в две руки. Оно так херачит побольнее. Значительно больнее. Я так босса и задолбил, кстати Так, босса и победил Так, ну этого можно по стелс, если волки меня сейчас не спалят я, я надеюсь, они стелс не палят Так, стри, я на него навожусь И жму R1 Это работает Это работает, тогда это же прекрасно Это же замечательно Прекрасно, что такое есть А волки не исчезнут, пока они не умрут, да? Это прекрасно тоже Вот это, кстати, тлеющие бабочки Нужны для каких-нибудь бомб Так, иди сюда, биться бы. Так, а еще я нашел вот такую атаку интересную. В прошлой серии показалось, как бы вот. Смотри. Это вот эти очень домашние атаки. И они достаточно быстрые местами бывают. Так, готов, готов, готов. Ну, с волками-то мы этот лагерь зачистим прям как ни хер делать. Ага. Все. Прекрасно. Тут где-то должны быть волки. Ага. Но у меня есть свои волки. Вот так вот. Это этот идет Просел, пацан, кстати, по ФПС. А, порой проседает ФПС прям очень сильно. Я это вижу. Чего? Впереди ценный предмет. Ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. А, а, а, а ля ля, ля. А, нет, вот этого. Подожди. Но, блин, кого выбрать, кого выбрать? А, стелс. Выбираем стелс. И делаем так. а, -а, -а, -а, -а, -а ну ладно, так тоже нормально. Так тоже вполне нормально сработали, кстати. Что-то валяется. Э -э, руна бедняка. Руна. <laughs> руна. Так, ну все, всех зачистили? Нормально, там какой-то спуск вниз. Какой-то спуск вниз. Стелс, то есть, работает, но немножко не так, как я думал. Так, это что здесь? Это послание. Т -т -т кому надо запрыгивать и заставлять послание? Вот так неудобно. Ладно, наверное, кому-то надо. Так, что у нас дальше? А, есть, есть еще пацаны. Ой, спалились, спалились. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас как изданем. Нормально. Вполне себе зачищаем спокойно. Так, подбираем бабочек. Что я еще не рассказал в прошлой серии? Почему-то это светится и нельзя это подобрать. Это странно. Что я не рассказал? А, наверху вот тут над нами же хпшками. Сейчас вот с этим пацаном скричнёмся, покажу. А, появляются, короче, всякие квадратики с этими. Сейчас должен появиться. Вот, видишь, квадратики. А это, короче, всякие бафы и дебафы. Я не знаю, откуда они берутся. Мне просто сказали, что это дебафы. Их как-то можно снять, если у благодати посидеть, отдохнуть. Ну, на насколько мне сказали, я не знаю, правда, неправда. Проверим. Проверим. Сейчас посмотрим, что это такое. И там спуск вниз еще. А вот тут еще, кстати, у пацана что-то есть. У пацана что-то есть. Обобрать труп. Шлем солдата Годрика. Шлем, Ну, не знаю, хороший не хороший. Карта. Чего, блядь? А, серьезно? Ой, это же охуенчик. Ой, ты смотри, сколько какой кусок открылся, прям огромный. Тут остров есть. Я плавать умею. Если умею плавать, можно сплавать на остров. Так, это где мы начали, да? Плавучее кладбище. Вот первый шаг. Это мы отсюда начи начинали игру. Мы здесь находимся. Ага. Вот оно как. А, то есть вот тут я иду прям в большой замок и начинаю тут прям это лутать, да? Ну, вот смотри, прям кусок замка. Ну, мы поднимались в замок. Ага, ну выглядит интересно А почему Элден Ринг? Почему Элден Ring? Мне потому что прям что-то очень сильно так нравится Я не могу прям, прям, прям, я прям кайфую И даже то, что я с боссом просидел Как-то свое какое-то прям удовольствие Я получил от этого Как бы, ну не знаю Это было плотно, это было напряжно Но, но, но все-таки Но все-таки мы справились Какой попытки я не читал, посчитай, если тебе интересно Потом скажешь, потом напиши в комментариях И все, что ли? Один сундук? Ничего больше нету? Ну ладно. Так, это, короче, тупо лутать. Пепел войны, грозовой удар. Как его? Точили нож. Как? А, погоди. Возле костров только можно эту фигню, да? Всякие пеплы войны. Я потому что а, вспомнил, что да, что-то, короче, можно там, были. мы читали, вставить в оружие, что-то, что-то там сделать, что-то куда-то туда, что-то этого. А, я не буду сейчас а, скажи, я скажу. Сапоги. Ну, туда, кстати, можно сходить. Я не буду сейчас телепортироваться на костер туда поближе. Мы пойдем пешком. Мы пойдем пешком. Потому что, как бы почему бы нет, это раз. Во-вторых, эти здесь восстановятся. Ну, сколько у нас, кстати, этих рун. Могли бы что-нибудь вкачать, ворушку, может, или прокачать купить, что-нибудь, или прокачать, прокачать где-то можно, по-моему. Во-во-во-во. По-моему, на записи не попало, как я его херачивал. Вот, вот этого вот рука. По-моему, не попало. И он восполняет, по-моему, э, сосуды с этими. Да, фляги багровых слез. Кто урет? Это не у меня дома? Просто прикинь, сижу. Кабан, кстати, кабан агрессивный. Кабан агрессивный, но что-то тупит. Так слышу, нападал, да? Нападает, да? Что-то хочет, атаковать меня хочет. Но у него ничего не получится. А, крупные звериные кости, золо золотистые экскременты. Их кстати, продавать можно. Ну, не прям сильно дорого, но. но ну, платят, что-то. Я продал в прошлый раз, чтобы. А, отлично. Я в прошлый раз продал их, Когда качался. В прошлой серии перед этим мор морги там. Мор Моргри там. Что за чайка? Это что за э, вампир? Стой, я такого не видел. Это дракон какой-то. Напрыжки нахуй. Ебать. Серьезно, как с ним драться? Ну, давай. А там еще кто? А, их два еще. А нахуя мне эта волна ваша звуковая? <рапрошь> Ой, задел. Какой я красавчик. И че, че с них падает? Оу, здорово. Че за вампиры? Ну они что то прям вообще дохлые. С них и так немного падает Ну ладно Повоевали еще с новыми, с новыми противниками Где-то здесь должна это быть скакучая тварь Скакучая тварь Не понял Ну да, он где-то вот здесь бегает Я с другой стороны поля Да хватит, неудобно Неудобно Что я запутался? А что он там за здание? Это, подожди, я вообще как пошел? Я здесь не был а Куда я пришел вообще? Что это за мо... Солнце. Что это за монолит такой? Монолит. Ну не монолит какая-то. А! -а, -а. Идет. Идет, все боюсь. Все боюсь, страшно. Боюсь, страшно, ссыкую. Может, попробуем ему пизюлей раздать? А вдруг получится? Мы же прокачались, мы же стали сильнее. Ну, он так меня жарил нормально в прошлый раз. Ладно, давай отдохнем а отдохнем. Ладно, хорошо. Уговорили так быть. Вот давай попробуем отдохнуть. Где тут можно отдохнуть? скоротать время, да? До утра. Ну, давай до утра. Давай до утра проверим сейчас. Так и ч ⁇ Устранились они? А как быстрее? Ничего не убралось. Не наебали. Что скажешь? «Отлично, отлично, говорит. Просто отлично. Что? Тебе удалось преодолеть все трудности на пути к замку гро а, грозовой завесы. И даже побывать в крепости круглого стола. Мои искренние поздравления. Ну и чё? Но как тебе удалось туда попасть? А, Милинка помогла. О, -о, -о можешь не говорить когда-то в эту крепость стекались православные прославленные войны православные войны теперь же она стала пристанищем для всякого сброда православной войны боюсь тебя постигла разочарование ни в коем случае не виню тебя но поверь все не так печально и чё почему бы тебе не заслужить свое место как говорится вперед из песней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 Нанеси им визит, и все увидишь своими глазами. Mm. <з éta interpreter> Ладно. Ладно, я тебя понял. Я вас услышал, товарищ. А, секундочку, секундулечку, что у нас по прокачечке. А, фляги, фляги, маг, а, повысительность фляка, да, не, не хватает, это понятно. Это понятно. Изучить чары и молитвы, это до свидания. Сортировка сундука. Пепел войны, вот он. Вот он, пепел войны, и что с ним делать? Вот, у меня есть... Э -э что это, грозовой удар? А у меня же еще что-то было. Нет? Ладно. По-моему, у меня что-то еще было. Физическая атака плюс 38. Ого. Ну, это неплохо. Да? Давай. Обычная. Качественная. Чего? Качественная... У меня типа есть обычный навык и есть качественный, но, ну, конечно, качественный. Мы за качество. О, в лук что-то можно? Нельзя. Ну все, теперь у нас грозовая катана. Теперь точно можно пойти этому петлей раздать. Как лошадку вызвать? Подожди. Да не так же, не так. Снаряжение. Как вызывать лошадку? Не здесь, да? Инвентарь. Вот это, да? Костяной сесток. А как призвать? Подожди, как-то же можно его призвать? А, справка? Блять, а как справка? Вот так вот. Пояснение. Да мне не эта справка нужна. А, Тарот-то? -та -та, сменить режим отображения. Да чуть не написано? Да как-то же она говорила, какой-то аналог зажать. это присесть. Два раза нажать. Вот это зажать. Два раза нажать. Оба нажать. Пляха. Наверное, еще можно вот так вот. Нет, ты ебанулся, что ли А это что, это можно вот так вот сделать и телепортироваться? Прикол Ладно, попробуем без коня Попробуем без коня хера бы с ним, с этим конем Можно было, конечно, стрел взять Ну стрел для слабаков, да, по всей видимости Так, ну и что, дядька, давай попробуем Просто попробуем, как бы А потом, если что, заберем наши души Хотя их не так много 14 тысяч. Ой, 14 тысяч. Здравствуйте. Я по Я Пизделился сразу, ладно. Так, и чего она делает? Так. Хорошо. Как к нему подойти? Нихуя себе. Рановато еще. Походу, рановато. Ну, или на коне. Я не знаю, на коне как-то попроще было бы, может. <связь> Сейчас попробуем на коне еще разочек. Подберу свои души. Или нахер это надо? Мне кажется, он очень больно дамажит. Две атаки, а и все, и ты, и, и труп. Это жестко. Надо как-то броньку, наверное, помощнее. Ладно, пойдем заберем наши бабосики. Заберем бабосики. Чтоб не получить пиздосики. Так как... Вызвать коня. Да не та же, сука, кнопка. А, инвентарь. Послание, сетевая игра. Сумка. А-а-а, блядь. А как ее заполнить, ебать? Я не понимаю, как эту сумку заполнить. Я пытался понять, так и не понял. Инвентарь. Свисток. Применить. Поскакали. Ой-ой-ой, бля. Ой, забрался, отлично. Ты-тя-теть-тять-теть. <связывая> <связывая> До свидания, нахуй. Ты ч? Получится у нас. Ну ой, очень слабо, 53. Я даже моргвиту, по-моему. Ай, нихуя себе! Ай, блядь! Коня убили! Меня убили! Ай, Нихуя себе! Нет, силен, силен, дядька, силен, дядька. Тогда -да, мы сейчас скакиваем на коня, забираем бабки и валим нахуй. Валим нахер от него. А, силен, дядька, вообще прям сильный. Страж, дерево. А нахера такого сильного босса? Прям вот а, только ты выходишь, да, из игры, вот с а, первоначальной локации. Вот ты видишь первого противника это его. И сразу, чтобы осознать, что все, это не твой уровень, паренек. А тут я могу даже без коня забрать. В принципе, успеть. Давай так и сделаем. О, я могу не успеть. Могу не успеть! А, похуй, давай успеем. Оп! Подресал. Так, идем обратно вот в эти катакомбы. Что за гнетущая музыка? Гнетущая музыка такая, прям, да. Бывает вот такие, знаешь, нарост вот эти. уу типа, запугать тебя. А что со скалы, если спуститься, что там будет? Тут же на карте же что-то отображается. Ну, типа, да, вот берег какой-то. Или это утес отображается. Давай посмотрим. Вон остров тот, кстати. Ну, там внизу что-то, типа, можно спуститься. Но я не знаю, есть там что-то, нет. Можно будет спуститься по приколу. Ну, не так, в смысле, быстро прям. вот так. А вон что-то есть, реально. Что это? Что это? Шторм в небеса. Какой-то шторм в небеса, ладно. Шторм в небеса будет потом. Попозже чуть-чуть, немножечко. Пойдем, собственно, за тем, зачем мы сюда пришли. Если ты успел уже понять, то мы пришли сюда за... Открыванием какой-то локации. Не знаю, что за локация, зачем за локацию, но мы нашли ключ. Я не помню, у кого, у, у девчонки, где вот девчонка, да, сидела там внизу. По-моему, у нее... Что это? А, тут благодать есть даже. А, ну давай я здесь сохранюсь. Она ж не зря здесь. А может это какой-то секретный босс Слушай. Опять начинать серию с босса, я бы не хотел, конечно. Да, у меня же есть. Что? Я ж находил мечевидный ключ. Ты что меня обманываешь? Я не находил? Открой! Открой! Инвентарь, я ж находил ключ. У меня же есть какой-то ключ. Вот. Мечевидный ключ. Ничего, блядь? У меня он есть, а люди. Гараж. Да! А что его? Как-то надо вставить? Куда я тебе его вставлю? Себе его вставь. Да я понял. Можно мне? Да блядь, как их устанавливать-то, устанавливать блин, мечевидный ключ, мечевидный ключ. А если. А если. Снаряжение, да? И, допустим, я его... А где его взять-то, блядь? Духи, херухи, блин. Обломок руин. Благословение балдахина. Сюда только оружие. А я могу два талисмана вставить? А, ну пусть два стоит. Ну, я, типа, не могу ключ применить. Офигенно. Здание, линтая. если а, да я себя подойду вот так вот, поближе, да, к этой херне. И да, как ты, чувак, туда попал? Как ты использовал ключ? Блин, серьезно, сейчас бы ключ не суметь использовать, применить, оставить выбран Чего, бляха? А как? Я не понимаю. Серьезно. Как экипировать предметы вообще, в принципе, инвентарь. Я, ХЗ. я единственное, что подумал, что тут две головы, и, возможно, сюда две надо. Два ключа. Ну, блин, у меня другого нет. Написано применить, очевидный ключ. Да, но ну, не применяется. Впереди яд. Какой яд, я не могу даже войти. Ой, странности странные, прям кошмар какой-то. Ладно, пойдем дальше исследовать что-нибудь. Пойдем куда-нибудь дальше. Пойдем что-нибудь искать, что-нибудь разведывать. А, знаешь, что я еще хотел сказать? Что я еще хотел сказать? Что я еще хотел сказать? А, по сути, открытый мир должен чувствоваться. А то мы что-то идем по сюжету и идем да, куда-нибудь суваться. Где-то что-то смотреть, где-то что-то искать. Поэтому давай спустимся вниз. Вон какой-то храм небольшой. Вот что там. Вот что там может быть интересно. Давай посмотрим. Хотя мы такое здание уже видели. По-моему, в них заходить нельзя, да? Но мы же проверим. Вон впереди какие-то разрушенные корабли. остров вон. Как-то на остров можно попасть, наверное. Ну да, сюда никак не войти. Может, типа, а если стукнуть посильнее. Что вряд ли. Как мне спуститься вниз? Я, в принципе, могу здесь, да? Но там вон дальше, по-моему, спуски есть нормальные но это не факт. ну да вот что-то здесь есть как-то нормально спуститься можно без приключений. ну так давай спускаться без приключений, потому что переигрывать не ху-ху-хуля ха ха ну это большой дядька, но не сказал бы что там. а кто там с какой-то кракен ползает на берегу. что такое? а ч боишься? что такое и чё? и чё и чё и чё? блять Наступил прям на меня. Тихо, тихо, тихо! Блядь, прям на меня наступил. Извините, пожалуйста. Так что по хп у него? Пол хп снес, ладно. А нахера ты свою кувалду-то достал? А, психанул просто, я понял. Ладно, я тебя прощаю, я тебя прощаю. Ай, блин, подожди. А у меня что, наручное оружие досталось, да? Ладно. Да уйди. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Под ноги, под ноги ему. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Ай, блядь, задел, не видел. Куда ты побежал-то, психопат? Ладно, иди сюда. Иди сюда, я могу призвать собачку, Не могу. Ой, бля. Да, ну что ж такое-то? Прям под него. Прям под него ныряю. Слишком как-то беспечно я сражаюсь с ним А хпшки то кончаются, а мы идём... ни Нихера себе Так, погоди, что то мне не нравятся твои Эди Болезненные действия по отношению ко мне Сейчас мы тебе кокушки то подрежем Что? На кого там перекинулось это? Да не не не не не не не Да кого меня взрывной волной отнесло? Нихера ни Я уже столько хп на тебя потратил На самом деле я как пойду дальше изучать-то мир? Мужик. Давай как-нибудь. Ой! Я понял. Отлично. Сколько за него дают? У меня 6 тысяч. Хера себе он так дорого стоит? А на нем лутать можно, получается? Кстати. Едти там какие-то кракины ползают. Я даже не знаю, сильные они или нет. Пойдем проверять В любом случае Когда-нибудь что-нибудь интересное должно случаться с нами Не все же нам побеждать Не все же Смотри, сколько чая Сколько здесь чая Давай стелс Стелс по чайкам Кстати, как я оружие взял Подожди Во, все точно Ай, не успел Ладно Один испугался не, не струсил. Ой, тут еще двое. Так, подожди, подожди. Вот так вот так, вот так, вот так, вот а, так. А, не та атака-то, е я забываю. Вот эта атака есть, интересно. Чего? Это у меня новая атака? А где мои самурайские вот эти атаки? У меня самурайские атаки исчезли. А теперь у меня есть вот эта тема. А она больно бьет? Интересно просто. Что это такое, что, и как бы, да. Я не могу использовать их, потому что у меня маны мало, да? Почему у меня мало маны? А у него, смотри, какой-то маленький этот како. Отросточек. И че, че вы опасные? Вы страшные? Вы очень страшные. Что вы делаете вообще? А, а, а Ебать, ты что такая активная, это ебать? Ну нахуй. Не-не-не, <laughs> я не готов. Я не готов, какая-то она слишком активная для такой ползучей водоросли, блин. Вон черепаха, вон черепаха, это мой уровень. Черепаха, да. Черепашка, да, это вот мой уровень. Явно. Так, на обратном пути попробуем дать пиздлей. А вон еще кто-то ползает. Так, черепах. А, давай на проверим. А, так он расходует ману, этот атака. Все, я понял. Не ори. Кто это лучник, да? Или что, это дубинка у него? Это кто? Ой, блядь, напугал. Кто это такие? Что за бомжи? Это орки какие-то. Вы кто? Парни. Не получилось. Бляха, их что так много? Ой, вообще слабенькая атака такая, ладно. А ч у меня хп так много? И у меня было так много. Я чуть не понял. Это вообще какие-то орки, блядь. Не орки, эльфы, кто это? Гоблины. Нихуя толпой загасить сейчас Блин, какой-то вратительный навык у меня стоит Куда ты меня обходить собрался? Старики хитрожопые Все, это минус А это плюс Ну ладно, не несложные а, Иди сюда Иди сюда Да ну, ну ты что все испортил Видишь, как-то с мне попроще играть кстати, хпшки восстанавливаются. Красное, вот это, когда поглощается, хп восстанавливаются, я заметил. Замечено. Раскрыто. Ну-ка, подсказка, что? А кстати, можно ответы подсказкам давать? Хорошо или плохо? Получилось. Что получилось? Ну блин, если у него все получилось, это хорошо, да? Если у него все получилось, это значит, что хорошо все. Значит, что он молодец, у него все получилось. Одобрим ему. Так сказать. Я могу плыть? Я бы туда сходил. Я, правда, не знаю, зачем опять гоблины эти. Ну, кто это, если не гоблины? Но ну, они похожи на гоблинов. Маленькие, мерзкие, засранцы. Впереди торговец. А, да? А, так это не гоблин, точно. Блин, точняк, торговец. У него тут леющие бабочки есть. Ничто, так, две леющие бабочки. Ну, кто-то ему жопы коня при пристроился. Пальцы не поможет, но дыра. Да? Он в дыру тукает. Понял. Какой замечательный человек. Что тебе нужно? Мне неприятности не нужны. А, купить. Что это за шишки? Пилюли от отравления. А, пилюли. Справочник оружейника добавляет новые рецепты. Рецепты чего? Меч. 117? А у меня сколько? 117. 117. Я бы мог его купить на самом деле. Но... Так, запоминай. Лук 65, а меч 117. Лук 165, а меч 117. Ну, а, то, то, то, то, то. Сбил меня, я уже все забыл. Я уже все забыл. Все забыл. А... Ну блин. А лук? Где он вообще? А где мой лук? А что он не стоит? Текерел, что ли? 80. Можно купить лук. Можно купить более мощный лук. Да давай все не, не ссы. Это у него все, что есть, да? Пилюльки, справочник. Что за справочник, я так и не понял. Стрелы. Стрелы, болты для арбалетов. Болты для арбалетов. Может взять у него клиночек? 117. Но он не намного домашнее. Тут каждый дамаг, в принципе, важен. Давай возьмем лук. Давай возьмем лук. 65, а у меня 80! Блядь, я туп, тупица. Ладно, беру стрел. Беру стрел чуть-чуть, хотя бы штучек 50. Нужны. Нужны. Давай, я не знаю, справочнику, наверное, нам поможет там. Я, кстати, нашел вкладку... Вкладку. Меч 117. Пока не буду, ладно, меч брать. Дубинку тем более не буду брать. А, продать есть, что продать у меня? Кстати, руны бедняка. Чего не дают? Позволяет получить немного ру. Немного это Сколько? А, секунду, мужик Мужик, секундочку У меня сейчас проверить надо все а, Зачем я взял этот лук Если этот у меня 80 А этот 65 Нахера я его купил Я вообще, если честно, что-то протупил Тут 104 104 А, ну он у меня стоит 104 у меня Ладно, похер, погнали Ты чего? Я нихера себе придумал так, подожди, подожди, я, я все перепутал. Я все перепутал. А, снаряжение. Вот это сюда. А вот это сюда. Все. Так, теперь я делаю вот так и делаю вот так. Все. Прекрасно. Нашли еще одного торговца. Почему это за выхухли плавают? Я сейчас как раз спустился... Ой, нифига себе, куда спустился? Прибрежная пещера. А, так я почти сейчас дойду. вот Там еще какая-то пещера была? Или я там торговца нашел в прибрежной пещере? Ну, может быть. Может, это торговец так отмечается. Хорошо, хорошо. Давай попробуем эту, эту выхуха любить. Я, она не выглядит каким-то... Чем-то сложным. Нихуя себе! что такая плотная это? Она прям плотная такая. Ай, блядь, но ну она не сильно бьет. Это меня радует. Можно вот так хотя бы. Да блядь, какая же ты тварь. Я просто не знаю. Все, что ли? Сдохла, нет? Не умерла? А, мне чуть-чуть не хватило. Так и что? Ой, с нее что-то прям мало так дают. Крупная... А, это просто типа зверь. Ааа... -а -а. Ну так неинтересно. Что, кровавое пятно здесь? Кто-то убился? Оттуда, в смысле? <смех> Сверху? И что здесь у нас? Ох, етить, колотеть! Блядь, ну пацаны, вы тут так не в тему остали. Я даже не успел на... Етить у вас еще и копья. Ладно, ладно, я понял. Там еще и выхухоль ползет. А выхухоль их бьет? Давай, пусть их выхухоль бьет это. Она их не убивает. Да, блядь! Да ну! Хорош. Ладно, сейчас я так доиграюсь. Да, блядь, как же вы достаете до меня! Ладно, разобрался. А, арбалетчик, нахуй, классно. Тихо, тихо. О, всё, разобрался. Откуда?! Они оживают? Бля. Серьезно, блядь. <смех> Бля, пипец. Я то подбираю, что -то здесь есть. Что я взял? Не знаю. Что то взял? Бля. Идите в жопу, идите в жопу. У меня осталась одна фляжка. Что это? Находясь в седле, прыгните рядом с духовным источником, чтобы подняться высоко в воздух. Прыгайте с любой высоты, вы не разобьетесь. Пушок духовный источник. Блядь, серьезно, подожди, некогда, некогда. Я бы хотел. Но мне даже применить. Я не знаю, как коня быстро использовать. Он приседает, он меня еще стреляет там в до кучи. Все, меня потеряли. А, так, так, так. Но до отсюда он не дострельнет инвентарь. Что я поднял? Создает знак призыва для совместной игры. Я же это? А нет, я вот это подобрал. А, ненадолго увеличивает число получаемых рун. Да? Где мой конь? Где мой конь, блядь? Коня мне? Справочник. Где мой конь? Где свисток? Он в инвентаре? Он в снаряжении? Да он в инвентаре. Чего мне наебуешь? Где мой конь? Вот он. Поскакали. Как быстро коня использовать. Ты что, прикололся? Я, я вот я, не, не заучил эту тему, и все, да, пипец? Полетели. Ю-ху! Идите, я утону. Пиздец! Он плавать не умеет. А я же не знал! Я же не знал! Я думал, перелечу сейчас речку. Я думал, так и надо перелетать. И все мои души до свидания сказали, да? Души, блядь, не души, блядь, души в Дарк Соулсе. Не души, а руны, руны. Ну, блин, как знаешь, как руны душами не, не назови, и они от этого другим не станут. А, если шкала яда заполняется, вы отправитесь... А, отравитесь. Да что ж такое? Ебать! Ты что так далеко-то?! Пипец. Ну, в принципе, мы можем на коне... Ага, блядь, на коне. Спусти мне мой этот Кран спусти. Краник спусти, блядь. А как? Ты заколебал. С другой стороны? А, ну да. Ладно. Ладно, сейчас добежим. Сейчас добежим на коне. На коне доскочим. И чего? Скажи мне управление. Я могу посмотреть как-нибудь? Управление. Вот, типа настройки. Управление, управление, управление. Вот, призвать коня Есть движение камеры чего Пригнуться встать смена оружия смена оружия блок карта прыжок отскок перекат рывок а, смотреть открыть открытие Блять, где коня использовать херово я не могу понять как в инвентарь устанавливать предметы вроде такая простая вещь а я не могу найти прям прям ну нет не получается я прям начинаю нервироваться по этому поводу Потому что вот это у меня тупо не забито Ничем Как перенастроить? В остальных играх почему-то Находишь и нихера Тут что-то вообще херня какая-то Так, ладно, сейчас вот сюда спущусь Там, конечно, мы могли бы по пути победить еще разочек Этого пацана, получить с него побольше душа. давай победим Давай победим, почему бы нет Он, в принципе, не сильно сложный Он не сильно сложный А потом добежим до туда да, Попробуем проскакать на тот остров если не получится Ну плюс души я свою заберу Я бы хотел на тот остров попасть Там по-любому что-то есть Там по-любому что-то есть Но не может быть просто остров Просто островом По приколу там Я не верю Хер, хер заставить поверить Где большой дядька? Иди сюда Иди сюда биться будем И чё, чё, чё, напрягся так, так, так, так, ладно, ладно, ладно, напрягся прям. Ух! Ух, сука. По кокушкам. Ага. Тихо. Нормально. Ой, пизданул, так мощно. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас разбегаться будет. Ну, точно. У -у -у. Куда ты дальше-то побежал? Остановись. Ой, да, это я не заметил. Ты куда пошел? Ой, блядь. Я думал, ты обиделся, все. Расходимся. Я думал, мы расходимся с тобой, чувак. Бляха, но, Ну, ну не, не топчи, не топчи! Да не топчи так много! Бля, ну все, я уже жадничать начал. Все, умирает. Да, я там уже жадничать начал. С него что-нибудь упало? Сколько с него дали денег? Тысячу. Мало. Я думал, больше и Ладно, так, а, инвентарь и применить. Я не знаю, как по-другому использовать. Вот как по-другому использовать всю эту херню? А если с высока, с высока на коне прыгну, я разобьюсь? Блять, больно, серьезно. Почему так сильно больно? Ладно, будем знать. Опа, по черепашке, по хрипту. А, там эти дебилы еще. <кх> а как ту ту сторону попасть, если по воде нельзя? А если я поскочу и утону? Поскочу и утону. Ой, а, а на коне там прекрасно сражается. Ай, тихо. Ай, блядь, попал. Ладно, ладно, ладно. Коню по жопе. Надо приспособиться еще чуть-чуть. Вот так вот. Ну все, мы их, распи... мы их просто раскидали. Ни о чем вообще. Еще и дубину забрал, которую у торговца надо было покупать Так, э, души Показано, что валяются, но я же надеюсь Они валяются не в этом Не в море Но вот, еще, кстати, сейчас проверим э, э, Считается ли это вот э, Какая там, при, прибрежная пещера, да? Нет, там еще пещера была Серьезно, где? Или она сверху? Может я, конечно, не увидел Бля, в натуре пещера Серьезно Серьезная заявочка, там реально есть пещера Ладно, пойдем забирать Пойдем забирать бабло Потом нам набьют и е... <coughs> а? Где деньги? Где мои деньги? А, вон, вижу, вижу, вижу Так они в море, я уже утону, нет? Давай попробуем не утонуть А, они прям в потоке в том Ага Но Главное не прыгать Главное не прыгать А, чуть не прыгать. А для чего этот прыжок тогда? Его, типа, на вот эту хрень запрыгнуть? А нахера? хера ну, давай я попробую. а, -а, -а. Серьезно, это куда-то... Это наверх, чтобы забраться быстро? Все, я понял. Ну да, да, да, да, да, да, да. Нихера себе полетел. А я сейчас не пизданусь, так больно. Ну, типа написали, урона не должно быть. Но как, как ты видишь, его нет. А как быстрее скакать? А, так можно быстрее скакать. Ёб зану. Чё плетусь тогда так долго, наконец-то? Так-то быстрее всяко будет. Я не знаю, по-любому можно пройти, да, здесь? Типа мелководье или что нибудь такое, да? Ну попробуем, сначала в пещеру. Сначала в пещеру как спешиться. Как спешится, блядь. Как спешится с коня. А! Так подожди. Ну, вот так. Так же его призвать, наверное, можно, нет? Не получается призвать. Ну и херст. Не знаю. Напиши в комментариях. Или я посмотрю в серии, когда мне говорили, как спешится на коне. Впереди требуется огонь. Почему темно, типа? Прибрежное пищевое. Я ни хера не вижу, если честно. да. А, будь у меня друг. И что бы тогда было? Впереди босс. А, да? Серьезно, уже? Сюда. Куда сюда? Подожди, мы коснемся благодати. У нас есть немножечко денег. Я бы хотел их куда-нибудь вкачать, раз мы на благодати. Так. Повысить уровень. Повысить уровень Повысить уровень Ну давай, давай повысим уровень а, В принципе, имеет место быть Опять в силу пойти Я думаю, что это будет прекрасно Так, пока качаем силу Качаем такие, знаешь, основные параметры Потом уже будет магия Вот эта вся херня Ну с каждым уровнем все больше и больше денег надо Ну по идее все больше и больше зарабатываем. А теперь ни хера не вижу Блядь, с кем-то дерется, с кем-то дерется, мужик. Захват цели сейчас не помешает. Чего? А, бля, -а -а. правда? И чё? Стелс? Это типа яд, да? А, нет. А, это мох! Я вообще ничего не вижу. Вам вообще, наверное, нихера не видно, да? Почему опять тьма? Почему опять? У меня первый раз. Ага. Ага. Ага-ага. Это эти орки, блядь. Иди сюда. Так. Следующий, блядь. Иди сюда. Иди сюда, я ни, ни хера не вижу и так. Здесь кого-то убили даже. ч я никого не вижу больше. Так, ладно, идем дальше. Идем дальше, написано впереди босс. Впереди требуется бдительность. Ладно, я бдителен. Иду в блоки. Иду в блоки. Блять, по стенкам где-то здесь еще есть, да? Ну точно. Блять, точно. О, блядь, зажму сейчас. Отсоединись, нахер! Они, смотри, какие хитрые. Они обходят меня, блядь. Где он, блядь? Они пытаются меня обойти. Я начинаю запутываться. Мне начинает становиться страшно. Я начинаю паниковать. Бляха, факел нужен прям срочно. Нихера не видно. Все тут прям много умирали. А, так нихера себе их тут еще и много. Там есть кто-нибудь? Вот тут что такое? А, кладка сминога. Блин, тут люди прям очень часто умирают, да, я смотрю? Отвратительно. Вот он какой-то большой чувак. Бляха. Ага, сейчас, блядь. А-а-а, тихо. Ага, сейчас. Да, блять. Тихо, где моя выносливость? Да, у меня кончилась сила. Осколок стекла. Так, отлично. А, пятно крови. Да, ну вот смотри, показывает, как они умирают. Он там дерется, дерется, дерется, все его там затыкали, короче. Веревка. А, бечевка. Ну да. Я так и сказал. Я ни хера вижу, если честно. Прям абсолютно ничего. НИЧЕГОШЕНЬКИ И чё это? А, старое рыцариство Призвать этого помощника? Зачем? Охуя И чё? Ети вас здесь Справа внимание Справа? Нет там никого справа Ну смотри, а с какой стороны ты смотрел, чувак? Ну тут хотя бы светло чего? А, блядь! А почему два-то? Ебать! Охуенно! Блять, подожди, меня сейчас задолба Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, так, так, так, так, спокойно. Подожди, подожди, подожди. Ой, прекрасно. Ой, замечательно. Я забыл, что у меня лук есть. Так, минус один. Минус один, где второй? Дальше. Так, ну давай так. Давай пока так. Пока у меня есть лук и стрелы, я буду их использовать, потому что я бы не хотел еще раз. Ну, босс, пока по... А, блядь. А можно мне как-нибудь... Да куда, ну ёптой лук, убери-то Так, волки пока есть, волки пока есть, пока отвлекают Ладно, Ладно, ладно, ладно, ладно, пока так, пока так Блять Тихо, тихо Вы там задолбите его, что ли, уже Мне как бы ваша помощь не помешала бы Ага, и чё? Ну, у вас не больно меня бьет. А я его очень больно дамажу. Ой, блядь. Беспечно было. Все, все, все. Добиваю, добиваю, добиваю. Просто отхожу вот так вот. Где он там? Где он, блядь? Подожди, так я же прицеливаюсь. Ебать, в кого-то попал, нет. Где босс? Где босс? А, живой еще смотреть. Нет, все. А -а -а -а -а -а. Инструменты портного. А -а, швейная игла. Отлично. Минус еще один босс. Минус один босс внезапно с первого трая. Но он был прям легкий, прям изичный, я бы сказал. Прям простецкий. Прям ни о чем. <з 1 -2 -1> <с и с Sand> Это было просто. Это было просто. Ну все-таки получается у нас один босс за серию Как ни крути Ну у него еще помощники были Но босс несложно, сам видел, что это такое Вернуться ко входу Все что ли? Че, ничего нету? Бляха, мне интересно дальше посмотреть Тут может что-то есть еще интересное Или может я куда-то сейчас выйду Или что-то найду Или как бы это, как, как говорится Любопытная варвария, да? Ебать. Так, смотри, что дело. Их же можно заряжать еще, кстати говоря. Чуть-чуть. Я кого-то еще слышу. А, вон, вон, вон идет. Давай, давай, давай, давай. Долго шел. Так. Лющая бабочка. Зачем? Дубина. Ой, зачем? А зачем? А как? А, все. Я могу так парировать атаки, кстати. Да? О, бля. Ну ладно, ладно, поводим. Сейчас проверю, кстати. Да хорош! Я пытался защит из защиты бить. Но почему-то это очень долго работало. Так, идем аккуратно. Идем аккуратно дальше. А, впереди враг отсутствует. Чего, блядь? Я тебе не верю. <laughs> Неприятность пока не здесь. А где, блядь? Впереди требуется голова. Требуется голова. Может, это голова? Какая голова? Откуда я вышел вообще? Я попал на остров? Бля, серьезно? Да? А, ну я вон там зашел А вот тут вышел Прекрасно, мы на острове Я вижу крабов Крабы атакуют? Не, крабы не атакуют Крабы не атакуют, а я их атакую Не, ну может они атакуют, но они пока, У них не получилось пока что Да вроде нет Ладно, забираю, лутаю что-нибудь с них Так, прекрасно, мы попали на остров как я и хотел как я и хотел, мы сюда попали. Сейчас бы я бы хотел еще благодать здесь где-нибудь найти. Чтобы, знаешь, что... Чтобы если здесь был где-то босс... То мне не было бы так обидно проигрывать и пробегать пещеру заново. Но, в принципе, она не сильно сложная. А вон благодать, кстати. Ну, все, прекрасно. Она здесь должна была быть по логике вещей. Что у нас по времени? По времени-то уже так нормально. Но а босс это мы победили за серию, а? Хоть и слабенького, но все же... Пока с этим как бы ничего не сравнится. Но босс такой был еще, потому что дамажил мне не больно, а я ему прям очень много дамага разносил. Если бы было два одновременно, может было бы потяжелее, чтобы ну они одновременно, двое пытались дамажить. Так отдыхать не буду пока. Смысла не вижу. А хотя, в смысле, что? Мы же все равно телепортироваться сможем из пещеры. Ну, минуя пещеру имею в виду. Или в начало пещеры, как бы, ну. Как бы, суть не играет, мы здесь еще все равно никого не зачистили бочка какая-то кстати мы можем плавать в море тут какая-то бочка вот тут тоже какой-то остров ну пошли вообще как-то вот это как я понимаю линия ведет нас по сюжету правильно ну, но она вообще показывает куда-то в море туда а мы моргвита здесь убили как бы и нам сюда дальше не продолжился путь а тут какой-то мост еще куча всего куча всего а будь у меня вера храм драконева Причастие. тут дракона, я вижу. Тут огонь горит. Посмотреть алтарь. Ритуал него причастия. Что это? Дыхание дракона. А это молитвы? Требуется драконе сердца. Ничего драконов убивать надо. А это смотри, что надо, чтобы использовать. Вера 24, колдунство 16. Ебанулся ты чё, блядь, сколько это? 24-16, нихера ни себе. А чё, превращается в дракона, кусающего врагов перед заклинателем? Кого? Ага, превращает в дракона, разрывающего врагов когтями. Превращает в огнедышащего дракона. Огнедышащий дракон, в принципе, накопить 15 веры и 12 колдунства вполне себе можно. Давай, я хочу. Я хочу просто посмотреть, что это такое. Но мне еще нужно сердце дракона найти где-то ну как бы да короче когда сердце дракона накопим можно в принципе и колдунство и кощунство и все это прокачать это без проблем это без проблем Есть ли здесь что-нибудь еще навоз а, спасибо <с fingers> я как бы не хочу так ладно смотрим что еще есть может здесь и дракон где-то есть почему нет драконий остров Драконе дракон на нем. Я здесь вообще ничего не вижу. Капец, там много. Это тот замок, которым. Да? Ну да, это вид на тот замок. Да что ж, мешает-то так. Не могу привыкнуть все никак. Это все, это все, что есть на этом острове. То есть я сюда шел, чтобы найти вот эту тему, правильно? Безумие является в видениях. А вот эта штука, по сути, здесь нужна а, благодать. Чтобы я. Вот еще что-то валяется. Чтобы мне потом не приходилось сюда бегать через пещеру. Голова гигантской стрекозы. Чего, блядь? Это что? Это для чего? Это зачем? Снаряжение. Это шлем? Нет. А что это? Инвентарь. Голова гигантской стрекозы. Где ее искать? А где ее искать? А, вот она. А, это просто материал для состояния предметов. Я думал, мы голову стрекозы на голову си наденем. И будем бегать, рассекать такие модные. У нас поле сегодня изучательное такой пошел этот видос. Ходим, смотрим. Но опять-таки замечу: босса, а мы победили! Босс на серию это, конечно, классно, но мне кажется, что мы когда-нибудь придем к такому моменту, что нас больше пингвины. Это не пингвин. Пингвин летать не умеет. Меня обманули. Четырехлапая лапка. четырехлапая лапка. Блин, я же говорю, какую-то херню несу. Зелень. Зелень подсвечивается, как в Скайриме. Знаешь, там такая светящаяся трава. Светящаяся трава была. Она светилась и такая делала вот так. Какой-то там звук такой странный издавала. Так, ну все, В принципе, здесь посмотрели, полутали. Как, конечно, попасть было. Кстати, мы можем за храм же пойти вот сюда куда-то. Вот сюда прийти. Да, можем так по тропинке пойти. Можем. Нам с... никто в этом не ограничивает. Поэтому пойдем сюда пока что. Хочу по тропинке пройтись, посмотреть, что там. То есть мы на таких монолитах ищем куски карты, которые нам как бы карту открывают. Но в целом, есть ли в этом смысл? Ну типа есть, наверное, карта красивше выглядит. Единственное, что не показывают, где их искать. Ну, наверное, они вот где-то вот-вот... Там уже нарисована вот типа такой крепости, вот, вот такой вот. И, наверное, они в них и находятся. Наверное, опять-таки, наверное. Так, а драться с пацанами я не вижу смысла, но единственное, что вот этого зацепить можно парнишку. Вот этого парнишку зацепить-то можно. Он как бы ни при чем, но... Но уж слишком соблазнительно он стоял, чтобы его не тыкнуть так, предательски, да? Но сама игра предательская, вынуждает меня этим таки такие меры. Их много, я один, они сильнее меня. Приходится быть хитрее. Если не могу быть сильнее, буду хитрее. Терпеливее. Потому что с Моргритом, когда я бился, Моргрит его, или Моргат, или... Таких херов. А кстати, там была благодать. Серьезно? <с 145> <с5> Все это время здесь была благодать? Пацаны, ну вы меня балуете. Тут благодать на каждом углу раскидана. Лагере обойти 2 секунды. 2 секунды, чтобы благодать обойти. Смотри, ну, ну реально. Сколько, блядь. Блин, а. Ладно, ладно, ладно, идем дальше. Идем дальше. Идем дальше, по тропинке. Может, куда и нам придем? Все-таки вот одно дерево, вот второе дерево. Вон третье дерево. А вот четвертое дерево. Под деревьями кто-то есть, по-любому. Надо сходить к деревьям. О, пацаны на тропе! А вон еще какой-то всадник. Я надеюсь, это не босс, потому что два босса всадника это уж перебор. Так, ну с этим мы справимся без проблем. Можно вот его факел забрать, чтобы если что, я по пещерам когда лазил. Ну, ребят. Прекрасно. Ну что это? Ну что это? Да. Ребят, ну это не серьезно. Я уже из этого уровня вырос. По сути, фармить. Торговец или нет? Нет, не торговец. Бляха, жук, навозник. С него падает это, всякий пепел войны и так далее, да? Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Бляха, этих тут двое. Но ну, я успею. Давай, давай, давай, давай, отойдем, чтобы жук меня не запалил. Так, следующее. Все. Прекрасно, дальше. Жука ловлю. Стой, стой, сука. Опять он убегает, у него осталась одна писька. Пепел войны. Твердость духа. Да, с них пепел войны падает. Они постоянно здесь появляются или, или нет? Но если бы они постоянно появлялись, то можно было бы фармить. А! Ты ни себе! И чё, и чё, и чё, и чё, блядь, и чё? А ты, можешь встанешь, а? А у, и у него, и у коня хп. Ой, не-не-не. Ну, меня сейчас так пиздулей раздадут. Не успел, не успел перекатик сделать. Но у него хп не так много осталось. Да бляха. На да не успеваю я Ну из коня он упал тоже а, -а, -а, -а, -а Бэтлс для чего-то нужна Не помню для чего Ну то что у коня и у него хп есть Это в принципе логично Опа, это что? Это подстава? Я упаду, разобьюсь нахрен Нет а Ах, ягодицы Чего? Кузнечный камень Ты чё, типа падал туда? Зачем? Ну, там, кстати, вон какое-то болото. По болоту пошарахаться может. Я не хочу. Болото это самые отвратительные какие-то места, как по мне. Папачки. Какой человек здесь подозрительный стоит. Молодой человек, вы здесь не видели подозрительную личность? Бляха не получилось. Ай, у тебя получилось, да. Ты молодец. А у меня знаешь, что есть, мужик? Мужик, мужик, мужик, мужик, смотри. Бляха не получилось. сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, покажу, сейчас покажу. Ой, не покажу, не покажу. Тихо, тихо, тихо, тихо. О, нихера себе в щит так много отнимает. По-моему, стрел замечательная вещь. Но в пещере они мне очень помогли. И волки помогли, кстати, прекрасно. Они отвлекли вот этих пацанов на себя. Я пока раздамаживал там мелких сначала с первым боссом. Ну, короче, прекрасная вещь. А, это моя тень, думаю, кто это в пуле там шарахается такой темный. Еще один. Два. Они что то Они несут эту? Они несут какую-то повозку. А в повозке сидит босс, да? Ой, это, пацаны, гарнизон. Блях, они с копьями, конечно. Ебать, достает, как далеко. Ха-ха-ха, блядь! Но я просто тупо перебил сейчас. Там еще с арбалетом идет, чувак. Но я одному даже вырубил. Да ну хватит. Ага. Ага. Так, ну тебя мы убиваем быстро. Все. Это готово. Сколько у меня? Пять этих накопилось. Ну это не так много на самом деле тысяч это прям мало. Мне благодать бы. Что вот с этими двумя как-то, я не знаю, не готов прям сейчас прям схлестнуться. С ними надо идти прям полным сил, здоровья. Какое большое дерево. Не, ну это как побольше. Но это тоже не маленькое. Но к нему можно пойти, по-любому. Чего? Еще один дух. И чего? Че молчим? Чего не говорим? Говори. О, росток. Чудесный росток золотого древа. Вот это? Твоя кристальная слеза созрела. Это вот эти какого? Слезы, которые нам нужны для прокачки этих? Тех самых? Наших сосудов? Ой, тихо. Сейчас бы погнался за этой за птичкой. Ну, за птиц ничего не дают, а он пацан стоит на, на бугре. Чилит. Мы пойдем посмотрим, что чилит. Можешь что расскажет. А, он дуть враг будет. Нет, ну враг он дуть не будет, знаешь почему? Знаешь почему? А, блядь, смотри, подожди. Тихо, тихо. Мне надо именно его выцепить. Именно его. Да как же. Бляха, подожди, подожди, подожди. Вот так вот. Не умер! Остановись. Тихо, тихо, тихо. Ага. Ага. Я-то думал он один. Да блин, не получилось парирование, ваше дурацкое. Что это? А, Позлочная птичья лапка. Опять? Жертва. Это, в смысле, вы предлагаете мне прыгнуть? А куда ты пошел так далеко? Роскошный вид сейчас не помешает. Да что сейчас не помешает? Сейчас не помешает, сейчас не помешает. Еще один всадик. Ну, пацанов здесь, кстати, нормально, так многовато. Можно ходить, фармить. Ну, в гарнизоне попроще, там, э, в принципе, все рядом. Так сказать, все, все под боком. А ч времени у уже много, нихера себе. Ничего себе, сколько время. нужно надо заканчивать? Чего? Я могу волков вписать? Что это? Это яд? Да? Просто проверю. Да, да, да, у меня яд начинает заполняться. Ну, блин, надо ждать, пока яд спадет. Или он не спадет. Спадает, спадает, спадает, спадает. Нихера себе, мне раздали пиздюлей так смачно Что это? Цветок перемещается? Ааа, нихера себе Я вообще не ожидал таких, блять, приколдесов Вы охерели, что ли? Это слишком жестко О, косики, а там цветов еще маленьких так много Типа по чуть-чуть я могу дамажить. Так, так, так, так, так. Идет дом... атака, да? Нет? Не накопилось еще. Главное сейчас маленькие цветы повырубать. Ой, блять, я сейчас сдохну. Ну надо завалить его. Ой, капец, как я заполнился. Надо, чтобы эти мелкие повыходили сюда. С одними им всяко проще будет. Сейчас он будет опять домашнять свою атаку. Mm -hmm. Но он бьет по определенной площади, поэтому, в принципе, не страшно. Главное вовремя съебаться, как говорится. Иди сюда. А, так я дебил же, или что У меня же есть лук, твой зан. Ой, но ну это долго будет. Ну все равно так всяко безопаснее. Подожди, на стрельбу из лука тратится концентрация и еще и мана. похуели Я ж не знал. А так подожди, пока, пока так. Да блять, ну что же ты делаешь? Да что ты делаешь? Блять, ну этот-то понятно, что делать. Да что ты делаешь-то, самурай? Я же пытаюсь взять вовремя этот, как он. А -а -а. Щит, чтобы атаковать. Ну это все. Это до свидания, я... Все, последняя стрела. Ну, если бы не лук, было бы посложнее Я просто про него вообще забыл а -а -э, Полезное вяленое мясо Ядовица цветок а -а, Руна бедняка Все, что ли? Это все, что вы могли мне предложить Этот цветок Этот бесполезный цветок Который пытался меня убить И у него ничего не получилось Так, ну на корнях мы знаем, как с ним драться Это без проблем вообще это без проблем. Благодать бы еще дали. Еще благодать бы дали. Сволочи. Жадные. Я уже хер знает, сколько обошел. Я уже ушел за пределы этой. как. Кстати, тут руины какие-то. Кстати, тоже спуск, наверное, есть. Какой-то лут. Как в этом. Здравствуйте, нахуй. Да, блядь! <смест> Нормально, можешь себя вести этот за ногу. А, зачем я в стену бил? Зачем я бил в стену? Ну, это был мощный атака, согласен. Хоть меня и траванули, но не полностью. Но атака была сильна. Что я пропустил? Что я пропустил и где? И уже надо заканчивать серию. Реально, может, есть спуск? Нет? Нет. Ну, По-моему, Нет. Требуется ценный предмет. Чао, какой ценный предмет? Нет, ничего. Нету ничего и никогда не будет. Никаких ценных предметов. Обычный парень из деревни пришел. Сельский парень пришел по -по покорять высоты. Искать кольцо Элден. Элден, по-моему, переводится как древний, нет? Я не уверен, конечно. Блять, опять там эти драконы. А тут волки. А благодать мне можно? Благодать вообще далеко. Но она же должна когда-то здесь быть где-нибудь здесь. Может я ее просто не вижу. Ой, бля. А там какой-то альфа-волк. Пиздец. Блядь. Быстрее, быстрей, быстрее лечить на всякий пожар. Волки как бы несложные, но... Блядь. Вы-то нахуя... Как вы не в тему, пацаны. Да, блядь, попади в кого-нибудь. Так, ладно. Так, ладно. Блядь. Я первый. Нет, ты первый. Ладно, хорошо, спасибо. Да, блядь, какие же вы... Да в них просто тупо неудобно попадать. Да иди сюда, блядь. Да, блядь, попади по нему. Что это? Жук опять. Да, хорош. Наша битва войдет в историю. Да, попадите по нему. Наконец-то, блин, у меня аж все зачесалось. Так, во-первых, волк. А все, я не могу сейчас стрелять, да, с лука? Могу. А почему у меня магия тратилась? Ой, какой сильный был. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, он выйдет. Чего? не понял, откуда прилетело или что? Ладно, пойдем поможем. Пойдем подскажем. Эй, паренек. Да не та атака. А там какой-то вон еще лазит. Щ щитом вон парень лазит. Так, ладно, пока я не забыл. Пока я не забыл, надо пойти вон того этого завалить. Жука. А то и забуду. Я себя знаю. Да стой ты, ну твою за ногу. Ну сколько можно... Ага. Капец, я чекал. Смотри, у меня восстановились, да, фляги? Да, все. Прекрасно. Ну вниз я прыгать не буду, я ж Нет, не, не дурачок. Сколько можно еще тут лазить Чтобы найти благодать Я всю вот эту равнину облазил Извините Кстати, что-то упало Тонкие зерейные кости Отлично Зачем? Не знаю Продавать А может с них что-то можно будет делать Типа стрел, наверное Так, что это за вельмож? Ой А А, понял, маг Ой, он прям вообще беспомощный какой-то. Прям слабенький дедулька. Бедный старый дедулька. Так, ну, надо не забыть, что там внизу дофига пацанов. Это во-первых. Во-вторых, там этот, Вот эти два огромных тащит телегу, блин. Блин, как много всего здесь надо искать, смотреть, запоминать, где мы были, где мы не были. Есть что? Летать могилы, это самое это. Самое то в этой игре. Подобрать. Ну. А, руна бедняка. А, так это светится не свечки. Руна жителя окраин. Руна бедняка. Руна жителя окраин 2. А, это тупо залутать сейчас этих осколков. Руна бедняка. Мы, наверное, воспользуемся этим и... Прокачаемся в конце серии. А конец серии уже как бы должен быть. Сейчас, если... Если сейчас не найдем ближайшие пару минут, то придется, наверное, телепортироваться, потом сюда бежать. Потом бежать придется. Видишь что-нибудь похожее, блин, хоть на это? Хоть на руны. На руны, не на руны, а на этот. Скорее всего здесь на подъеме где-нибудь. Бляха, их здесь так много. Пацанов этих. Там еще и на коне, блядь. Ладно. Давай по чуть-чуть выцеливать. Да, не так же. Бля, серьезно. 15 стрел. А, так это просто... А есть усиленные стрелы. Все, я понял. Да, блядь. Прекрасно. Блять, он тот бы конь не пришел на помощь. Он не сюда скачет? Пускай там скачет. Пускай там скачет. А вот этого нам надо выманить. Вот этого надо выманить. По-любому наверху будет сейчас этот какой. Блять! Ой, не достал. Ай, куда побежал? Куда побежал? Все прекрасно. Справились. Перчатки из Кайдена. Ломтик мяса. Так, все, минус, минус, минус, минус, конная. Лук все-таки хорошая вещь, полезная, замечательная. Так, да что ж такое, нос чешется. Прекращай. Так, ебать. Откуда? Сверху, вот сука. Я ж тебя не видел. Не выманить кого-нибудь. Да, блядь, попадается. Ты какой, а? Тихо-тихо-тихо-тихо Сука Блять Вот этого дядьку выманить Ладно, похер Да я и смотрю, что ты силен Ладно, похер, убегаю, отступаю Да блять, серьезно, как больно Дамажит эта магия Иди сюда, иди сюда, иди сюда да-да-да-да-да. Ага. Блядь, перебил, серьезно. Крит прошел. А Нормально. Не ожидал. Что у меня там за дебафы уже полетели какие-то прям космические? Так-так-так-так-так. Если я встану вот сюда... Какой им по мне попадет, Не-не-не-не-не. Прекращай. Ты не попадаешь сегодня. Я к тебе сейчас поднимусь и я тебе отомщу. Так. Как бы. Сука, смотри, какие, блядь, черти, а! Они повсюду! Не попадаешь. Да, блядь, как же ты быстро атакуешь. Да что ж такое. Очень много хп отнимает. Да почему? Две подряд. Да охуенно. У меня и хпшек нет. Будь вторая Иди сюда Иди сюда, братан Пожалуйста Ну иди сюда Тут классно Да, что ж такое Как к нему подняться и дать перзюле, а? Как не подняться до пизлей? Твой, Того... о, братан, брат, братан, братишка. Четыре стрелы. Есть минус один сейчас будет. Отлично. Хотя бы от этой собаки избавились. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о. как к тому я, конечно, блин. Блять, охеренно. Блять, пипец. А все, я сейчас не вывезу. Пипец. ХП-шек-то нет. Флаг... Фляга лазурных слез. Ну все. Мне сейчас одна тычка, я умираю. А чё толку? Что толку? А, и нигде нету, да. Нигде нету костра. Обежать а далеко. Тут на каждом углу раскидывали, а тут перестали. Ладно, давай вернемся сюда. Давай вернемся, потом пробежимся. Ну, Следующий. <сёк> <сёк> Я всё поронял, блин. Капец. А, в следующей серии пробежимся. Пробегусь я туда. А, и начнем с того же места. Начнем с этого лагеря. А сейчас мы немножко вкачаемся. Я не знаю, есть ли смысл качаться в колдунство и веру. В колдунство и веру. А где мое колдунство и вера? Опять, видишь, вон лагают они. Вон далеки, они прям пролагивают сильно. А где мой костерчик? А, вот он. Так, ну присядем. А, присядем, отдохнем Надо стрелку купить будет а, Надо прокачаться с учетом того Я, кстати, еще пепел войны нашел Да? Вот этот Этот дамаг дает Будет меньше дамага Что-то странная какая-то тема Сюда ничего нет а, так, повысить уровень Давай, давай, давай, давай думать Давай думать Это качает очки концентрации А мне на один уровень только хватит, нихера себе Ловкость качать Мудрость качать Блин, ну на будущее, если мы вдруг завалим какого-нибудь дракона, веру качать. А что она даёт? Уровень, Уровень защиты немножко повышается Давай Ладно, давай его все все давай на этом закончим подписывайся на канал ставь лайк не забывай оставлять свой горячий комментарий подписывайся на социальные сети все ссылочки в описании и мы с тобой увидимся в следующих видео пока пока